Привет, друзья, решил я заняться бизнесом, такие как Шары Бобо, посмотрел, поштрудировал интернет, нашел поставщика, связался с людьми, заказал себе партию шаров, не такая нормальная партия, и в общем, что мне прислали. Вот партия шаров, будем смотреть здесь тоже приколюхи открою получил ну короче говоря вот присылает коробки с дэк понятно вот это то есть э, отзыв о сдеке можно прям сразу оставить коробка одна просто в отвратительном блять, состоянии по ходу дела что смотрели ее проверяли что там или что как вот это по крайней мере более менее нормальное. Тут как раз, вот, внимание, вскрывать под видео запись. И как раз мы скрываем. Вот это, вот это, это, это пиздец. Ребят, это полный пиздец. Что это такое на? Ну, хуй его знает, честно. Короче, друзья, оказывается, мне прислали не ту посылку. Звонил в СДЭК, там вообще все перепутали, но это пиздец реально. Это вот моя посылка. Вторая посылка где-то хуй знает где. Если вот. Сейчас будем звонить, взлет, узнавать, что как. Перепутал, долбоеб старый, блин. посылки. В общем, мне прислали посылку не ту, которую надо. Что мне с этим делать? Я звонил курьеру, курьер не отвечает вообще никак. То есть мне посылку другого человека прислали. Да, ну который должен принять. Там должно быть мне две коробки. Две коробки. Одна моя, а другая не моя. Вот. Я сегодня с курьером встретился. Он говорит, две коробки. Ну, две-две. Все, я получил. Ему деньги отдал. Сейчас я компания, LDK, uh -huh. Да, конечно. Right. Просто не хотел отправлять почту. И вот что. И вот что получается, блядь. Да? Такой вот... Я хуй... СД как отправляет. Просто, ау, ебать. Управляющая компания, они должны вам будут сегодня перезвонить и предоставить более подробную информацию по вашему мнезу, а вы уже у них можете выточнить все. Ага. Шаги, да? Все, хорошо, ясно. Как говорится, больше компании СДЭК пользоваться не стоит, наверное. А иначе ваши посылки уедут вообще в другую сторону, блядь. К другому человеку, так же, как вот сейчас Женщина ждет свою посылку, а она как бы не у нее, она у меня находится. Я, конечно, могу к ней съездить и отвезти, тут дым-сюдым, бурым но на это есть курьеры. Они за это деньги получают, как бы, да. Сейчас я, в общем, буду скрывать ее, так как написано, что надо ее скрывать под видеозапись. Итак, друзья, сейчас буду скрывать посылку. Шумеет, так меня, так кидаешь, жестко-желстый-жестко. Потому жестко, что эти коробки они просто а. Буще мои. вот то угрязят. Будущие деньги мои. Вот как-то так. Если вы хотите посмотреть как я это все делаю, рационально продам. В общем, подписались все на... на этот сайт, быстро! Врубайте колокольчик, пишите комментарии, как вообще советы, как рационально и быстрее это все продать. И до новых встреч, всем пока!